Всем привет ребята, с вами Лев Soul Street, и сегодня мы поговорим о японских свечах. Что такое японские свечи и куда их вставлять? График цены инструменты можно смотреть с различными способами, а именно японскими свечами, западными барами и линейным графиком. Линейный график не пользуется популярностью, так как содержит в себе мало информации по сравнению с японскими свечами и западными барами. Итак, перейдем к японским свечам. Что это такое и как их интерпретировать? Зеленые свечи ⁇ это свечи роста, то есть цена растет, а красные свечи ⁇ это цена падения, то есть цена падает. Также существует понятие бычья и медвежья свеча», «быча и медвежий тренд». Это понятие происходит из того, что быки поднимают цену своими рогами, а медведи отпускают, понижают цену своими лапами. Но у меня понимание рынка специфичное, уникальное. Поэтому для меня на рынке существуют огурцы и помидоры. Я дело, огурцы возвышают цену, поднимают, а помидоры раздавливают. У японских свечей есть таймфреймы. Они находятся в левом верхнем углу вашего терминала если это мета трейдер. и существует минутный таймфрейм 5 минутный 15 минутный часовой 4 -минутный, дневной недельный и месячный что это означает то есть одна японская свеча содержит в себе э, информацию за этот определенный промежуток таймфрейма за этот определенный промежуток э, временного интервала который вы выбрали то есть в течение этого времени цена двигалась именно вот в этом диапазоне. К примеру, в данном случае стоит дневной таймфрейм. Одна японская свеча это движение цены за один целый день. Аналогичная тема с западными барами. Они то есть одно и то же, просто рисуются по-разному. Вот и все. Но показывают одну и ту же информацию. У японских свечей также существуют тело и тени. Что это такое? Тело это вот этот квадратик, который вы видите. Квадратик. А тени это две полоски, сверху и снизу. Сейчас все объясню на Paint. Так. Из меня отличный выйти. У свечи есть тело и тени. Как вы уже поняли, тело это квадратик, а тень это вот эти две полоски. Также у них существует Open, Close, High и Low. Что это все означает? Open – это цена открытия, то есть день начался, торги открылись, и ценой Open будет считаться та цена, с которой начались торги в этом дне. Аналогичная ситуация с другими таймфреймами. Если свеча бычья, то Open будет считаться нижняя граница тела свеча. Тьфу, блин. Если свеча бычья, то Open будет считаться нижняя граница тела свечи. А медвежьи свечи, это будет верхняя граница. Обратите внимание, что цвета свечей вы можете менять по своему предпочтению. Сделать чёрно-белые цвета, все по вашему вкусу. Далее, закрытие свечи, это Close. Э, то есть это та цена, по которой закрылась свеча. Торговый день закончился, и какая цена была последней для торгов, та будет считаться закрытием свечи дневного таймфрейма. У бычьей свечи это верхняя граница тела, а у медвежьей свечи это нижняя граница тела. Также существует такое понятие как high, то есть самая максимальная цена той или иной свечи, ею будет считаться самая верхняя цена, тени свечи в обоих случаях, то есть и в бычьей свече и медвежьей свече. Это Верхняя граница тени свечи. А low, как вы естественно догадались, это самая минимальная цена. Самая минимальная цена торгов в течение данного интервала. С западными барами аналогичная ситуация. Open это именно левая черточка. А close это естественно правая черточка бара. Также у них тоже есть high и low. Просто если писать, я потрачу ваше время, а я очень ценю ваше время и стараюсь максимально дать полезную информацию за короткий промежуток времени. Надеюсь, вы меня поймете. Также, чем мы будем пользоваться в дальнейшем? Это западными барами, но вначале я буду показывать на свечах, так как они нагляднее. Далее, в каждой свече содержится несколько свечей мелких таймфреймов. К примеру, это свеча дневного таймфрейма. Она содержит в себе движение цены. Открылась она здесь. И в течение дня она гуляла сама по себе. Гуляла, гуляла. Образовала минимум. Пошла, пошла, пошла, пошла дальше. Отпустилась, пошла. Образовала максимум. И закрылась именно вот здесь. Именно вот здесь. А открылась она именно вот здесь. А если посмотреть это же самое в мелких таймфреймах, то это будет выглядеть следующим образом. Так, если это свеча дневная, то мы все знаем, что в сутках существует 24 часа. И поэтому здесь будет 6 четырехчасовых часовых таймфреймов. Если это, конечно же, валютный рынок, в, э, в рынке акций, то есть рынок акций не работает 24 часа. Так. а 4. Каждая свеча, короче, я не стал полностью тик в тик-рисовость. Надеюсь, вы суть все равно уловили. К примеру, также в недельных свечей э, будут 5 дневных свечей. Вы скажете, почему 5, потому что в субботу и воскресенье рынки отдыхают. Но в это закрытое время происходит все равно торги в вне рынка. Но обычный трейдер не сможет что-то поделать. Э, также в свече часового тайна будут содержаться 4-15 минутных свечей или 12 5 минутных свечей. С помощью определенных расположений японских свечей можно выявлять паттерны. Это определенные картины, которые рисуют японские свечи. Так что если вы думали, что художнику тут не место, то вы ошибались. Паттерны не работают во всех местах, а только в определенных. Но о них мы поговорим в другом видео. Ну а на этом все. Если вы новичок, то специально для вас у нас есть плейлист по ссылке в описании, где вы сможете обучиться трейдингу эффективно и бесплатно. Если ролик был полезен, то подпишитесь, поставьте лайк и поделитесь с друзьями. Всем желаю профита, всем пока!